Где пулемет М4МЛГ? Или почему я не стал сравнивать его с Холгером? Безусловно, это два очень похожих пулемета, и у них есть гибридные магазины на сборку под штурмовку. И казалось бы, какое нахрен сравнение с Кулуном? Был бы ты человек, Короче, ближе к делу. Я когда взял М4МЛГ в рейтинг, мне максимально он не понравился, точнее он вроде как неплох, играть можно. Но на фоне Холгера и Кулуна без растворяется, ибо это и впрямь крутые пулеметы, которые заслуживают отдельного внимания. Здорово, мужские мужчины! У многих сложился стереотип, что класс пулеметов это мертвый класс. Действительно, зачем они нужны, когда есть ППшки и штурмовки? Одно дело использовать пулеметы в королевской битве, где они себя чувствуют довольно хорошо, а как быть с динамичной сетевой игрой, когда доминируют пистолет пулеметы? Это мы, естественно, сегодня узнаем, как и узнаем про самое крутое сообщество в Кантаче по колдушке. Тут тебе и новости горячие с инсайдерской инфой. Тут и тиммейтов на чемпионат мира найти можно, не грех и в конкурсах приколдесных поучаствовать. Ну или не хищу в личку за скидку постучаться на спишечки и все будет круто и классно. В общем, брата, братья, let's fucking go по ссылочке в описании. Там вас уже заждались. Пулеметы групповое либо индивидуальное стрелковое оружие поддержки. Еще раз выделю это слово поддержки, предназначенное для поражения различных целей. С этим классом, по крайней мере, в сетевой игре не нужно лететь впереди паровоза, лучше выбрать размеренный позиционный геймплей. Не исключено, что самые одаренные мальчишки с МП-7 будут жаловаться в чате, мол, играете вы как-то странно. Не по-человечески. Не бежите почему-то вперед с какой-нибудь ППшкой, не сливаетесь по КД. Зачем-то держите позицию и отстреливаете простых чувачков с ППшками, которые просто бегут вперед, чтобы сливаться по КД. К чему я это все говорю? Если, господа, вы возьмете пули, то ни в коем случае не обращайте внимания на этих чувачков. Полету их мысли нам остается только завидовать. Лучше всего использовать пулик пулеметы в режиме захвата точек и опорном пункте. Буквально один правильно занятый спот пулеметчиком может переломить ход игры. Чтобы себя обезопасить, лучше конечно упаковать в комплект активную защиту. Параноики могут конечно еще и мину растяжку взять, почему бы и нет. Геймплей у нас будет позиционный, поэтому с АДС чутка можно будет поиграться. Да и вообще мужики, пулики собирайте под себя, чуть позже узнаете, что же я такое там насобирал. А еще чуть не забыл, если в твоей ДНК есть гены Кашпировского, то черкай в комментариях, что будет профитнее, Холгер или Калу. Ну или просто по приколу пиши, что лучше. С пулеметами мы будем играть преимущественно на средней дистанции, поэтому предлагаю взглянуть на два сухих расстояния в 20 и 30 метров. Исключительно ради примера. Холгер на двадцатке в ноги, руки и корпус бьет 25 единиц дамага, в голову 30. Колун может ответить лишь вот такими значениями урона. Но уже на тридцатке Холгер выравнивается и показатели становятся идентичными. К ним мы еще обязательно вернемся. Сейчас предлагаю сравнить данные. Пулеметы по целому ряду немаловажных параметров. Начнем, как обычно, со спринтухи. Погнали. Холгер приходит к условному финишу немножко быстрее. Если взглянуть на скорость прицеливания, то колун бодрее раскрывает мушку. У Холгера как-то медленно доводится зум, что ли. Ну, естественно, в контексте сравнения с колуном. Взглянем на темп стрельбы и заодно посмотрим на контроль зажима. Горизонтальная отдача есть и там, и там, но больше шатает ствол по горизонталке у Колуна. Лично мне спрей понравился у Холгера. К слову, пока смотрим зажим, мушки у этих пуликов, мягко говоря, не очень классные. Как и ожидалось, темп стрельбы выше у Колуна, и скорее всего отсюда у нас такие нюансы с отдачей. Если замерить фаст-перезарядку со скипом анимации, то Холгер здесь показывает отличный результат. Видите, мужики, что я не отпускаю палец с кнопки огня? Перезарядка и скип анимации, как я и сказал, за Холгером. Теперь давайте взглянем на Стрейв. И здесь новенький Холгер быстрее добирается до финиша. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. Хочу напомнить вам и показать, какие внутренние характеристики в цифрах есть у данных пуликов. Я им стараюсь особо не верить, ибо бывали случаи, когда они отражали неполную картину происходящего. Итак, урон соответствует действительности ровным счетом, как и дистанция. Контроль отдачи все-таки получше у Холгера, а вот с подвижностью не все так просто. Мы определили, что спринт, стрейв, перезарядка лучше у Холгера, а вот АДС лучше у Колуна. С одной стороны, почему это скорость прицеливания лучше у последнего, остатки вроде говорят о другом. Получается, мужики, вот какой прикол дес. Подвижность в характеристиках это широкий показатель, который включает в себя спринт, стрейф, АДС, перезарядку и, наверное, я вроде как все упомянул. Такие фокусы с подвижностью частенько можно лицезреть. Лично мне проводить данный нехитрый тест очень даже интересно. Ты такое вроде думаешь, что все очевидно, а тут как бомбац и не то пальто. Вернемся к нашим пулеметам. Темп стрельбы выше у Кулуна, и у него же на 20 метрах не такой бодрый дамаг, как у Холгера. Я думаю, что вы поняли, к чему я клоню. Сразу хочу обратить внимание, как ни крути, замеры Time to Kill а будут разниться. Ибо, здравствуй, сетевой код, пинг и другие подводные камни. По сути, такие замеры даже хороши, так как они максимально приближены к бою. Но все-таки они не сверхточные, это, господа, нам нужно понимать. По мере я такую движуху на 16 метрах, почему бы и нет. Вот что мне показалось. Еще раз хочу выделить показалось. Регают урон почему-то быстрее на Холгере. У него как бы немножко медленнее темп стрельбы, но это ему не мешает забирать противника быстрее и веселее, чем на Кулуне будет происходить такая движуха. Хотя повторюсь, есть багон факторов, которые данные замеры выбивают из рамок точности. Взять, к примеру, тот же сетевой код. Я, конечно же, подключал гаджеты к одному Wi-Fi, но черт его знает, как там все это крутится и вертится. Тут уж выводы делать сами, брата-братья. Давайте теперь пробежимся по сборкам. Я считаю, что в сетевой игре можно на пулике не вешать модули на дистанцию, ибо изначально, как правило, в них она очень даже хорошая. Тут нужно сосредоточиться на лишнем удобстве. Мне вот не нравятся мушки ни на холгере, ни на колуне и я играю с коллиматором. При этом я знаю, что мой пулеметный геймплей будет довольно сдержанным и не таким динамичным, как на тех же штурмовках. Не забываем, что этот класс все-таки класс поддержки. Рашить с пуликами в таком виде, в каком они есть, можно, но наверное все-таки не стоит. Если кому-то интересно, то геймплей представленный в киноматериале у меня был на вот таких вот комплектациях холгера и колуна. Причем я умышленно поставил идентичные сборки, чтобы не только на тестах проверить их КПД, но и в рейтинге по собственным ощущениям. Получается, что Холгер практически на всех фронтах лучше Кулуна. Но у Кулуна есть интересная особенность, на которую тоже следует обратить внимание. Это то, что его можно полностью собрать от бедра. То бишь геймплейчик новенький появляется, которого нет на Холгере. Хороший пулемет, такой же хорош, как и Холгер, последний чуточку лучше из-за того, что он новый, и конечно же из-за Мификла, хотя скажу я вам, это довольно странная затея покупать Мификл на пулик. но для сомневающихся гибридные модули под штурмовку тут не просто так затесались. Короче, дядьки из Activision шарят, как и что нужно преподносить и делать. К слову, брата-братья, как думаете, понерфит Холгер или он сейчас и так хорошо сбалансированный? Мне почему-то кажется, что да. Если вдруг это смотрят кемперы, которые почему-то не подписались на сей информативный движ, то, мужики, давайте скорее исправлять ситуацию, тут все свои, стесняться нечего. Кулаки на дефолте зажибайте, я ушел ждать новый сезон и новые киноматериалы потихонечку для вас будут готовить. Жму руку, с вами все это время был Агнецкий.